У ага. день вот. Третий день мы уже 10 раз говорили. Вот на той опушке. А где-то там мы копию, которую не нашли. А мы ее били. вот, которая вода залила Идти уже неохота туда второй раз искать. Там же, в прошлом году. А, то ли я хотел называть медвежий? Нет, мы хотели назвать медвежий. Потому что Толя там нашел медведя. Всем куча совпадает. Толя нашел медведя, а медведь нашел Тоню. На самом деле просто Бобка там спугнул медведя. Именно поэтому хотели дать такое название. А вот вчера мы где били жилу. Вот там в прошлом году медведь помял все ягоды. Милости просит охотников до ягод. Или медведей. Давай, опусти в живу, чтобы посмотреть сколько нам предстоит до да сколько нам предстоит сколько успеем Долбить. вот эту щелку да. бы вот ломик на который указывает вот ее бы выдолбить расширить, ну, расширить придется ну, ладно. этот раз непоказательно получилось нету обычных там 3-4 метров да. когда оттуда с лестницы вылазишь, ну что делать следующий раз идет, да. вот мы начали вторую яму Недошку, тоже жил. Да, мы уже взяли небольшой кармашек прямо сверху. Сейчас сделаю замену. Бородинец. Меня не убей, с кем сегодня опять одного сняли, Сейчас да? С медведями волками еще можно примириться как-то, поскольку мы их не видим. Ну вот, крещение. Ну, жрёт чё-то. Саша докопался. Сейчас. докопался. До дымчака, Навел. да? Навел? Набел на твою руку. А, вот он. Сейчас резкость. Палец убирай. Там еще кучка вон. Кармашек. Покажи пальцем. А, вон там дальше. Все, давай. Я его там не Давай. Достанешь, да. как на свет покажешь. Вытащил? А на свет ничего не видно, Байдена. Сейчас я укрупню. Перпендикулярно поставь, мне не видно. Ага. Вот камешек кварц дымчатый. Работайте дальше, Александр Владимирович, в таком же духе. Весь кармашек брать не стали? Решили обойти его. Чтобы не раздавить кристаллы. хмурится Так, пошли кристаллики, чайные, так, надо встать, там темно не видно, конечно, но я укрупню сейчас, вот этот небольшой занорчик, жаль, что там только одни кристаллы раухтопаза, одни, говорит, кристаллы, не ну, Берильчика надо бы? Надо Вот ну, С какой-то няшкой, конечно, я бы удивился, что-то получше. Вот это что, тоже кристальчики? Ну, это обломки. Обломки. Ну, потому что здесь зона за разморозки-заморозки, и они все там ходят ходуном и... их. На гранит раздавил. А сколько здесь нам копать? другой зоны. не знаю, зона разморозки. о, нихрена себе. что это? Кристалл. чё? какой здоровый был. сейчас, я. одна только осталось. Да, да. тоже раздавлен. да, с одной стороны раздавлен. Зато какой какую головка целая полностью, угу. кристалла, а вот с одной стороны, немножко раздавлен. ну чё ж? хренить. ах, как красивый дамчия. Какой из коробки <с> Все Этот вот это редкий случай, когда. Ух ты, у меня сбилась, сейчас я. А ты подальше Даже просто... дальше мелкие, не конечно не видно. А вот, слишком много наехал. Самый-то смак, это когда ты копаешь. Вот. Тоже, да? Да, вот старик. Ну, что ямки кистики были. Мне кажется, здесь дальше что-то пересекать должно. Зато вот. эту ямку мы сами нашли. О, уже... Папа нашел. Хорошее дело. О -о -о -о. Да тут смотри, что творится. Сейчас я смотри, наехал. Смотри, смотри, наедь. Наехал. Убери руки. О, -о, -о кристалл какой. И вот тут смотри, есть сажа? Якнуть. И начать дальше. Новую жизнь. Знаем а, ну. новую жизнь. Завтра. Завтра сегодня так. Завтра... Подготовительная работа. Скрываем, дергаем. Может. Ну, сидеть. Добрые люди в это время уже спать ложатся, наверное. Кто? Добрые люди, наверное, спать наверное, ложатся ну, в это время. Угу. С утра комаров не было. После дождя появились комары. Сейчас комаров тоже нет. Кто -то есть, может. За толношко рая. Ну, может, к совсем раздражает. Они вообще всех, гады, ничего не боятся. Только -то, вот там. Что там, карандаш такой? Вообще ничего не, не боятся, точно. Дело идет к вечеру. Прохладно, хорошо, но машка. Ой, вообще задолбали, а. Туман? Невозможно просто. Туман какой. Ой, какой туман красивый. Фу. Сынок, а? перистые облака завтра опять жарить будет. Опять жарить ну ладно. Ой. Что, тогда? Время много уже. Нет. Ну, время много, да? Наверное. Заканчиваем часа. Ножки едят. Ну да, день второй. Что-то мутновато как-то. А вот Выключи. Вот. Второй день. Солнце припекает, неимоверно жарит вообще. Даже комаров нет. Продолжаем бить эту яму. Оставим несколько кристаллов. Ничего существенного. Стараюсь. Там на том месте я посмотрел, пап. Ну жило идет, там нет кварца вообще практически. Там есть пигматоидный кварц, но это дерьмо. Мы зря там будем рыть. Зря мы там будем рыть. Точно тебе говорю. А что не верь глазам своим. Там нет кварца ядерного, в принципе вообще нет. Ну где-то должен быть. На каждом метре. Я позирую. А я тебя не снимаю. Я снимаю, как ты копаешь. Вот, в глаза не видно. Сейчас бруснички поедим. Я поел уже. Ну, давай защищайся и я вперед. наш научный консультант и говорит, что здесь нет кристаллов. Здесь они должны быть. Но даже если их здесь нет, то что есть здесь брусничник, это определенно Наверное, видно ягодки дрожит так еще поближе сделаем у ягодки он их сколько о вот сейчас мы находясь на 10 минутном перерыве их приберем вон сколько все вкусно так, поевший брусники, иду на смену. Ну тут что-то рано пришел. Че? Рано пришел Да давай, иди, отдыхай. Да я еще не успел встать, что. Ну ладно. Говорил. Процесс продолжается. Фу, жарко, да? Кино делаешь? Смотри на меня. Фу. Это нормальное в линии. Проглотил. Смотри на меня, говори. Ну что ты? А, под то вот он все, все, все. тяжело жарко терка вообще нету все так мертво я вам пока идет легко естественно земля смотрим что будет дальше Работа четырех часов подходит впустую. пустую. Да... Кварц исчез, значит никаких надежд. У меня руки трясутся. Понятно, что пора заканчивать нам. Ну, да? сюда, что сказал, что... День подходит к концу. Ничего хорошего здесь мы не обнаружили. Чего у тебя там? Да, маленький. Раух. А я увеличиваю. Ну тогда? Какая удача за весь день! Да елки зеленые. А ну мы отличились. Дожди тут, наверное, еще были. Уже пошла машка. Солнце заходит. Это лежит, но как вот до него? лежит. Кварц. Обман. Обманул нас. Можно выключать, наверное, камеру. Я думаю, да, наверное. Что Правильно? вы скажете, Александр Владимировичу, заключение? Даже ничего говорить не хочется. Мочи, кузнечики Красота. <свят> Это то, что представляет Яма на Середину дня уже Выкопали вот такие щели Пожили по самой И поняли Что для того, чтобы Еще хоть что-то взять Возможно, не факт Нужно снять плиты на глубину это щели. А этот довольно прилично, на это уйдет, ну не как минимум два дня, если снимем. Папа копается. Вот там вот где-то. пытаясь найти новое ядро. Но тоже пока безрезультатно. узкая. хотя конечно в прошлый раз в этом месте мы взяли неплохо погода хмурится часа через два пойдет дождь Да я снимаю козы на копьях князя Мещерского. тега тега тега тега тега тега тега тега тега Или как их там? О, еще одна появилась. На ближе как-то. На, моталась. Опа! <смех> <смех> вот. Работа движется потихоньку, но верно. Какое хитрое устройство, которое называется Ёж. То есть сначала загоняется один клин, потом ставится еще одна накладка, и на нее уже загоняется второй подлиннее. Так, трудно. Да, есть такое дело. промазал и еще и попасть трудно когда выпадаешь руки болят вылетел накладка вылетела теперь там да есть, есть клин и еще длиннее Пойду я посмотрю, кого она там гоняет.